Сегодня мы поговорим про э, такое хорошее правило, которое я всем даю своим пациентам после работы. Это пить больше горячей воды. На самом деле эту привычку я привез из Китая. Э, когда человек первый раз оказывается в Китае, у него взгляд падает на то, что практически все население ходит с тормозами. Все. От мало до велика. Все сначала я думал что там какие-то секретные травы какие-то чаи наверное лекарственные оказалось все банально просто горячая вода оказывается это национальная китайская программа когда еще страна была бедная не как сейчас она одна из самых богатых стран мира у них была национальная программа пить больше горячей воды и даже сегодня если вы пойдете к любому доктору, любой доктор вам будет говорить, если у вас болит голова, пейте больше горячей воды. Если у вас температура, пейте больше горячей воды и так далее, и так далее. И на самом деле это хорошо. В любом общественном месте в Китае а, стоят бойлеры специальные, где чистая вода. То есть вы можете налить температуру воды 22 градуса, 35 и 85. И к ним стоит очередь, это аэропорты автовокзалы железнодорожные вокзалы парки торговые центры везде везде есть доступ к горячей воде что рекомендую я то есть я рекомендую завести его термос вот подобного вида всем своим пациентам ну не только своим вообще всем людям рекомендую я сам этим пользуюсь это привычку я привез из китая вообще правило такое каждые 30-40 минут 3-4 глоточка горячей воды Вода не кипяток, то есть наша цель не обварить губы, да? то есть, а именно где-то 55-45 градусов, чтобы ты спокойно выпил. Если физиологически взять, в чем правило, в чем секрет этого действия? Организм горячую воду воспринимает как еду. И вот практически у, наверное, 95, если не больше, процентов моего населения... Страны есть проблемы с желчным пузырем, есть проблемы с печенью, особенный возраст за 40 лет, за 35 лет. Есть застойные процессы в желчном пузыре. Выражается, как это определяется, определить достаточно легко. Посмотрите на свои руки вот эти места и вот эти. Если у вас есть коричневатые пятна, такие э, не круглые формы, они как нестандартные формы, такие именно светло-коричневые, это не родинки. Это выступление желчного. Выступ... так выступает застойная желчь еще обратите на один момент такие маленькие кровавые пятнышки то есть они имеют обычно круглую или овальную форму обычно в диаметре один полтора миллиметра у пожилых людей они бывают и до 4 миллиметров достигают. они часто располагаются вдоль позвоночника человек соответственно сам этом не может увидеть но если у вас застойный процесс очень сильный, они выступают на плечах Здесь можно увидеть на, на, на, на руках, на всех вот этих поверхностях. Если вы это увидели, у вас однозначно есть, можно даже не делать УЗИ. брюшной полости, у вас 100% есть э, дисфункция желчного и печени. Самое интересное, если вы пойдете сделать УЗИ брюшной полости и почек, что мы обычно всем рекомендуем, Врач вам, скорее всего, скажет, что у вас все в порядке. Почему он так скажет? Хотя у вас есть недостаток. Он так скажет, потому что у врачей тоже уже идет профессиональная деформация, так называемая профдеформация. В чем она заключается? У нас в России не принято ходить здоровым к врачу. Соответственно, те тысячи человек, тысячи пациентов, которые через него проходят, ни одного здорового он не видит. И мы даже делали эксперименты. Заслуженные у нас есть в Ульяновский здесь светило просто, да, вот кто по УЗИ супер специалисты. Мы к ним приводили человека, у которого, ну просто идеальный желчный и печень. Восторга у, у специалиста не было предела. Ну то есть это было достаточно дико для него, да, что у человека все порядке то есть это было как аномалия и поэтому даже если есть небольшое отклонение он говорит что у вас все в порядке на самом деле эти пятна на руках на спине вдоль позвоночника на плечах очень много коричневатых вот этих пятен это не веснушки это не родинки это ваша желчь печень соответственно как это устранять конечно лучше принимать желчегонные препараты пожизненно у многих людей порядка 30 процентов населения есть э, искривление желчного пузыря, пузыря, так называемая дискинезия желчного, что затрудняет желчь. Потом, например, жители сибирских и поволжских регионов э, при, кушают много рыбы, и, соответственно, э, часто есть паразиты, аписторхи, аписторхоз, а, то есть они тоже затрудняют выход желчи. Так чем помогает вода в итоге? Горячая вода. Функционал такой. Как только вода попадает вам в желудок, вам в рот соответственно идет организм это воспринимает как еду во первых он смывает лишнюю кислоту дальше печень и желчные начинают понимать что тоже поступила еда соответственно открывается сфинктер оди выходит желчь но так как пищи нет да, то есть эта вода она выходит смывает частично желудочный сок попадает в 12 двенадцатиперстной кишку и соответственно там встречается с желчью из желчного пузыря так как желчь ничем не нейтрализуется ну то есть нет пищи и желчь как кислота идет уже живая она идет по кишечнику и устраняет у вас удаляет болезнетворные бактерии яйца паразитов самих паразитов и так далее то есть такая хорошая стимуляция следующий момент Поджелудочная железа также воспринимает горячую воду как еду и начинает работать. Но так как нагрузки для нее нет, она работает в очень легком режиме. Да? Она вот начинает выделять ферменты для переваривания пищи. Но так как пищи самой по себе нет, то а, эти ферменты они допереваривают ту пищу, которую вы съели перед этим. Правило следующее, еще раз повторяю. 30-40 минут, 3-4 глотка. Второе правило. Захотел есть, выпил стакан горячей воды. Если через 20 минут вы хотите есть снова, вы выпиваете еще один стакан горячей воды. Если через второ, после второго стакана через 20 минут вы хотите есть, значит вы на самом деле хотите есть. Только тогда вы начинаете есть. Как мы говорили по трудам академика Павлова, что его правила долгожительства, он говорил о том, что если вы не дожили до 160 лет, и вашу смерть может считать насильственной, его правила ну, жизни сведены к двум фразам. Первое, поменьше кушать. Второе, поменьше нервничать. Ну, поменьше нервничать – это отдельная тема, а вот поменьше кушать можно за счет горячей воды. Еще раз, когда вам хочется есть – зачастую вы не хотите есть зачастую желчь уже скопилась и она раздражает желудок кислотность ваша повышенная раздражает 12 и у вас возникает чувство голода но на самом деле вы организм есть не хочет поэтому ту кислота которая скопилась вы ее смываете горячей водой если вы выпьете холодного этого эффекта не произойдет горячая вода этот эффект делает и Первый стакан, второй стакан, то же самое. Если вы выпиваете, если вы человек рабочей специальности, ну, например, кровельщик, там, токарь, сварщик, вы просто с этим должны обязательно быть. Почему? Потому что в процессе работы, то есть вот такой термосок должен быть всегда с вами. В чем прелесть такого термоса, да? То есть здесь клапан, получается, ты нажал кнопку, глотнул, закрыл, и он сохраняет тепло. Я перепробовал сам очень много тормозов. Есть открывающиеся. Открывающиеся крайне неудобные. Объясняю, почему. То есть, у меня у самого уже штуки 4, наверное. Да? То есть, и выкинули, и прочее. Открывающиеся. Он в сумке бывает открывается и выливается в сумку. Здесь то же самое. Бывает просто вот такой клапан, он не дает возможности пролиться. Я не говорю, что именно этого у производителя такой формы. Но вот ищите. вот Я для себя нашел, что такой клапан помогает. Плюс здесь ты можешь пить не только с одной стороны да, то есть вот с определенной а с любой из сторон ты можешь пить где-то у тебя может быть испачкалась какая-то часть и с другой можешь с чистой выпить вот есть такие особенности с водой для человека взрослого это где-то 2 и 2 литра до двух с половиной 1 и 8 если у вас рост где-то 160 если у вас рост 170 180 это где-то 2 и 2 литра по поводу расчета количества воды на день сами смотрите в интернете очень много информации но э, вода еще раз то есть расчет идет количество воды э, без учета если вы там суп ели или или чай или кофе то есть эти продукты не идут в счет идет только вода этот простой способ быть здоровее Бесплатный способ, это бесплатный способ быть долгожителем и здоровым. Если Китай это применяет, и это национальная программа, к сожалению, у нас этой программы национальной нет пока, ни в России, ни в странах СНГ бывшего. Пожалуйста, пользуйтесь этим, это, это очень помогает. Будьте здоровы!